Пиранья. Часть первая. Блёсны. Васечкина в задумчивости стояла перед огромным зеркалом в любимом фитнес-центре. «Ну что? Что со мной не так?» Гоняла она одну и ту же мысль по кругу. Жопа во! Сиськи во! Живот тоже во! В смысле, да нет никакого живота. И вообще, фигура, хоть сейчас иди на конкурс бикинисток. Ходи в купальнике красивая по языку, сверкай в свете софитов маслом и стразами, хлопая ресницами, отклячивай перед стульями жопу, чтоб забыли, что надо судить и думали, как бы вдуть. Эх, только муж против. Мол, нечего порядочной замужней женщине перед посторонними мужиками жопы вертеть, учись лучше борщ варить, да и о детях давно задуматься пора. Васечкина, как всякая нормальная женщина, иногда, конечно, задумывалась о детях, особенно когда видела мельком по телевизору идеальные семьи в рекламе майонеза, вкус которого, кстати, давно и безнадежно забыт. Только кто этих детей будет заводить да воспитывать, если муж всю неделю то готовится к рыбалке, то сам на рыбалке, то только что приехал с рыбалки и устал, а сама Васечкина, все вечера пропадают в своем спортзале, тягает это чертово железо, пытаясь прокачать видимые и невидимые народу мышцы до такого совершенства, чтоб ее собственный родной муж вечера и выходные предпочитал бы проводить с ней, с Васечкиной, в их уютной и теплой квартире, а не на промозглом берегу с бездушной удочкой и скользкими вонющими рыбами в кругу таких же заядлых рыбаков, с упорством, достойным лучшего применения. Сбегающим на речку от своих благоверных. Но вопреки увещеваниям глянцевых журналов, чем ближе к совершенству становилась фигура Васечкиной, тем больше времени проводил на рыбалке ее законный супруг. А как выбраться из этого порочного круга, глянец подсказать не мог, потому что в его идеально отфотошопленном мире такой сценарий в принципе не был предусмотрен. Нажми на кнопку, получишь результат обещает нам навязчивая реклама. Вот только результат часто слишком далек от желаемого. Вот Васечкина, например, почти идеальный образчик современной девушки с обложки. Только вот ни семейного, ни простого какого-нибудь бабского счастья, типа был бы милый рядом, ей это так и не принесло. «Так, и чё мы тут красуемся стоим? Кардио закончила, бегом на силовые». Раздался за спиной знакомый фальцет. Фальцетом разговаривал Кирилл. Огромный шкафина с груды мышц явно стероидного происхождения и кулаками размером с детскую голову. Персональный тренер Васечкиной. Очень крутой и дорогой, между прочим. У Васечкина все было самое крутое и дорогое. Его квадры бедра были так раскачаны, что ноги давно забыли, что такое стоять вместе. А руки, если не были отягощены в конкретный момент гантелями или штангой, все время будто слегка взлетали от внезапной невыносимой легкости. поэтому и стоял этот парень и ходил в исходной позиции, ноги на ширине плеч, руки вниз и в стороны. Кирилл вообще производил впечатление огромного и грозного брутала, пока конечно не открывал рот. А когда он начинал говорить, то все вокруг растекались в невольных улыбках. Такой разительный контраст был между его брутальной внешностью, тоненьким голосочком и грозной речью. Васечкина вспоминала, как ее подружка Ирка, видевшая Кирилла только на рекламных счетах фитнес-клуба, советовала ей обязательно переспать с тренером, чтобы отвлечься от семейных проблем. И, наконец, впервые за эти несколько дней улыбнулась, она просто представила, что эта громадина ошепчет ей в постели нежности своим фальцетом. И то, что должно было быть эротическими фантазиями, немедленно превратилась в цирк. «Нет, секса у нас с Кириллом точно не будет», — решила Васечкина. «Какой там секс? Я ж буду истерически ржать до, после, а главное, во время. Хотя, что там, можно подумать». Он предлагает, вон, муж-то от супружеского долга бежит, как от огня, а тут сам Кирилл, мечта всех гламурных кис района». Девушка вздохнула и обреченно поплелась к штанге. Кирилл привычно взялся было страховать, но быстро ввернул штангу на место. «Э, мать, да ты что, плакала? Почему глаза такие пухшие? Ну-ка, быстро рассказывай, что там у тебя стряслось?» «Плакала», — кивнула Васечкина представляешь я своему на 23 февраля подарила набор блесен, хорошие блесны японские дорогие подбородок ее предательски дрогнул ну оживился кирилл отличный подарок он же у тебя того рыбак каждые выходные с мужиками на рыбалку и тут васечкина почувствовала что ее прорвало лежит на этой чертовой скамье смотрит на штангу на нависающего над ней кирилла а глупые слезы сами молча текут по щекам, затекают в уши, и от этого вся ситуация кажется какой-то вдвойне абсурдной, стыдной и нелепой. — Ну? — занервничал Кирилл. — Ему что, не понравились блесны? Или твой муж что-то другое хотел? — Да что ты ревешь-то, мать, ну говори же! И навис над ней еще ниже. — Что это? — схлипнула Васечкина и посмотрела на него невидящим взглядом. Кирилл. Он спросил меня, что это?